Добрый день. Когда мы первый раз обратились в компанию Апельсин, у нас не было никаких рекомендаций ни от друзей, ни знакомых. Таким образом, конечно, это было для нас очень рискованное мероприятие. Но, тем не менее, по прошествии этого времени всего, мы очень довольны компанией и хотели бы вещах, которые меня интересовали больше всего. Это сроки, деньги и качество работы. То, что касается сроков выполнения, все было выполнено действительно, как мы, соответственно, подписывали в графике. То, что касается стоимости выполнения работы, этот вопрос меня также очень волновал. Когда мы подписывали договор, стоимость действительно в процессе не увеличилась ни на 1 рубль. Единственное, что мы сделали, мы заключили дополнительное соглашение на монолитную лестницу, которую соответственно, это было дополнительно. Все остальное в соответствии с договором. И третий момент, то, что касается качества работ. Бригада была очень дисциплинированная. Прораб действительно контролировал и в первой половине дня, и вечером. Мы думали, что это вряд ли будет выполняться, на самом деле, но это все было. Таким образом, все было закончено вовремя. Таким образом, мы хотели бы сказать спасибо, в первую очередь, Виктории, прекрасный менеджер, благодаря который во многом мы решили без рекомендаций связать, как бы сказать, наше строительство нашего дома с этой компанией. Сергею Анатольевичу, который, директору, который непосредственно лично провел нам замечательную экскурсию по объектам, которые уже были построены в его компанией. И прорабу Дмитрию, который также качественно следил за выполнением всех работ. Спасибо большое. Спасибо.